Время проходит, и все меньше шансов сделать что-то необычное. И все обиднее за то, что не успел. Я использую время так, чтобы успеть как можно больше. И когда меня спрашивают, как у меня это получается, я отвечаю. Сочините самую дерзкую мечту и начните действовать прямо сейчас. В сотрудничестве с «Арифлейм», я познакомилась с активными и целеустремленными людьми, которые готовы действовать, чтобы быть независимыми и успешными. Вы можете изменить свою жизнь в любую минуту. Время пошло. Заходите на oriflame.ru и участвуйте в акции «Время действовать».